Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Японский премиум глинкор девятого уровня Мусаси Карта Атлантика, игрок Dark Эльф 9 Блин, Мусаси с корректировщиком, это, конечно, ну, в принципе, так же, когда, к примеру, и Ямато Перекрывает практически всю карту Но на такие дистанции, конечно, стреляет 18 километров еще не так далеко. А вот сколько там под 30 получается, наверное, в общей сложности. 22 тысячи вытаскивается из-за маги. Амаги в ответ стреляет, но что то как -то не особо, да, там, менее трех тысяч, ну, где-то две с половиной, может, один ск сквознячок удалось выбить. Второй зал двенадцать тысяч. Ну, не густо, да? Ну, расскажите об этом Амаги, у которого осталось 20 с, с небольшим, там, тысяч прочности. Достаточно кучно летят снаряды на такие дальние дистанции, блин. Еще и с цитаделькой 21 тысяча. Не знаю, я если на такие дистанции стреляю. У меня там снаряды летят. Кто в лес, кто под Ещё Нагата, по дрова. Еще один зал. Нагата, по-моему, как продолжал идти. По рельсам так и идёт, и, пожалуйста, получает а две цитадельки, урон уже, бац, за 100 тысяч переваливает. Некоторые, наверное, думают, что если я нахожусь на дистанции почти 20 километров, то мне ничего не угрожает. Но рельса ходить нельзя на любой дистанции. Вот даже сейчас банально просто, да, чуть доверни, и не было бы такого... Что цитаделька, а маги отправляется в порт. Наша Мусаси наказал одну восьмерку и семерку. В Последнее время, особенно после того, как подводные лодки в игру добавились, стало больше линкоров, которые любят играть где-то в жопе мира. Прям боятся подходить там на какие-то близкие дистанции. Еще цитаделька. Прям каждым залпом одна цитаделька, но ну, выбивается. К постоящему Албе Моралу. Сейчас как петь дать, еще цитаделька будет. Да еще и не одна, а сразу две. Урон уже подбирается к 200 тысячам. Счет 2-3. Ну что тут? Немецкий линкор будет борт ставить? Да, будет, по-моему. И опять, посмотрите, какой кучный зал. Просто заглядение. Ну, без цитаделек, но все равно 20 тысяч и уже игрок зарабатывает основной калибр на шестой минуте боя. Не кисло так пострелял. Мусаси. Каждый зал приносит, да, какие-то дивиденды. Как-то из сквозняков маловато. А вот сейчас, если посмотреть, 33 снарядов цель попала. Всего 7 из них сквозняков, 1 рикошет, 25 пробитий. Я такую картину не знаю. По крайней мере, у себя не наблюдаю точно. Обычно как минимум половина снарядов в это рикошет... Ой, сквозняки, рикошеты, да, там какие-то непробития. А тут бац, еще одна цитаделька, просто Мусаси ну, заговоренный какой-то. Сейчас, если успеет, наверное, еще должно неплохо прилететь. Зря влево двигал, тут уже Могу снаряды сейчас не перелететь эту горку. Ну хотя там так и так, да, двигал, не двигал, просто не успевал уже сделать нормальный залп. И уже по команды отсутствует в игре. Ну, у союзной пятеро, у противника шестеро. Ну, для линкоров, кстати, неплохие условия в любом случае. В этом бою всего по одному эсминцу и по одному... По одной, точнее, подводной лодке. Десяточка. Тут, по-моему, уже союзники доберут. Там уже пожар. Мусаси даже, наверное, перезарядиться не успеет. Хотя, не, может и успеет. Да, потому что там, когда очень мало прочности, пожар тикает. Не так сильно, когда прочности много. Ну, союзники добрали. Ну, Мусаси тут, конечно, навел кошмар на фланге. Возвращаюсь а Мусаси говорит захватить точку А самому туда идти неохота да. Другие пусть идут А у меня дела поважнее Я пойду на левый фланг Там еще есть кого пострелять Там оставшиеся пять игроков противника Хитрый какой Нет, либо иди сам захватывай, Либо никого не проси да? Хочешь что-то сделать Делай это сам Вы союзный корабль. то нет точки захватывают. Да и крейсеров как-то не густо осталось до да? союзника один и два у противника да бывает в кораблях вот частенько наступает такой момент если на фланге противники заканчиваются Бывает, выпадаешь из боя, пока до другого дойдешь. Вот чем плюс большой дальности стрельбы. Потому что ты из боя практически не выпадаешь Да, вот, пожалуйста, сейчас Мусаси К примеру, корректировщик, опять же, поднять Он сможет докинуть куда угодно Пусть, конечно, залпы будут Не такие эффективные, вот сейчас вообще Один сквозняк всего удается выбить. Вот, вот это обычный нормальный зал, да? Из шести снарядов один в цель Сквозняк А то, блин, по две цитадельки Куда это? Где это видано? Потому что, по-моему, подводную лодку будут добивать. Попадает там. Две торпеды в цель. Три сквозняка, одно пробитие. Ну вот, вот это нормально, вот это я понимаю. Вот это знакомая картина. Захватили все-таки точку. А вот и не лень было там, да? Вот Синоп, там Харбин, они практически... Вообще уже, можно сказать, исключили себя из боя. Но нет, там, да, вон, подтягивается на центр два вражеских крейсера. В принципе, будет им там с кем повоевать. Готов? Готов! Видно было, да, что снаряды прям в цель летят. Доблин. Три сквозняка, но этого хватило, чтобы уничтожить четвертого противника. Уже 4 медальки игрок заработал, да? Сокрушительный удар, первая кровь, основной калибр, поддержка. А еще четыре противника остаются в живых. Причем 4 в 5. Даже при таких показателях тут более-менее такой равный бой получается. Кто там еще желающий получить ББшкой? Поднимает Мусаси корректировщик, но это просто для удобства выцеливания противника, который за островом находится. Есть попадание. Там 15 с лишним. И 4 в 4 уже команды. Чкалов вражеский уничтожает союзного Шакаку. Ой, здесь хорошо. Сан-Диего прям бортом. Ну что, где давно цитадели не было? По-моему, пора. Прям сразу три сейчас. А, три там, да? Какие, Какие три у него прочности? Там только на две. Ну, есть две. Еще один сокрушительный удар уже второй в этом бою. И Кракен, пятый уничтоженный. 10 цитаделей. Сейчас, по-моему, еще должно что-то быть серьезное. Не, Францеско карцеолов немного замедлился. Залп получился не особо удачный. 4 сквозняка. Что он там? В остров? Неужели в остров въехал? Ну, это, по-моему, была твоя фатальная ошибка, Францеско. Да, вот она, еще одна цитаделька, уже 1, 6 уничтоженный. А урон потихоньку приближается уже к 30 тысячам, 276. Уже цифры солидны. возвращаюсь на корабль. Здесь есть возможность сейчас встретиться с Миннесотой. Вот, как раз Миннесота еще. И бортом, прям, что-то прям... Мусаси, ну, я не знаю, ну, реально какой-то заговоренный. К нему все бортом ходят. Ну, вот Миннесота после залпа начал все-таки доворачивать, да? Наверное, единственный, кто решил убрать борт в этом бою. Ну, Мусаси калибр позволяет урон наносить ей. такие проекции да, Нет, нет, а там 5 три тысячи Четыре тысячи вылетает Ну у шансов Я думаю в таком противостоянии нет Если бы только вот, например, вот от торпеды Там парочку в Мусаси не попало Ну там еще и дальность хода не хватило 4-40. Мне кажется, сейчас было побольше, не знаю. Мусаси надеется в нос пробить. Можно было взять повыше, по надстройкам. Урона было бы больше, по крайней мере, гарантированно, да? Тут не знаю. Если пробить, конечно, урона будет больше. Ну вот, 8 восемьсот, Ну, в принципе, все в надстройке улетает. 3 в два команда остаются. Да, вот как вот бывает, да, у него остается там 300 с небольшим единиц прочности, но здесь ПМК спасает, добирает, ну, не то чтобы спасает, да, просто ускоряет процесс. Либо здесь могли союзники подрезать фраг, либо ждать перезарядку. А тут оп, там, да, прям с ПМК сразу, хоп, и сразу попал. Причем корабль, который даже не прокачан в ПМК. Да, иногда в ПМК прокачан, с первого раза ты не попадаешь. Это Чкалов решил по Мусасе что, Ближе цели нету Ну авианосцу остается Только дожидаться окончания боя Ну и пытаться конечно Логично нанести как можно больше урона Все Полный залп попадает в Мусаси. Я не знаю Зачем авианосец летел в такую дали Если у него там Харбин поблизости есть Или он не хочет к нему подлетать Потому что ПВО хорошее Как раз чё-чё, а -чё, советские авианосцы в этом плане самые удобные, да, в плане ПВО, то что, во-первых, те же, да, и бомбардировщики, и торпедоносцы, да и, по-моему, эти штурмовики с более дальних дистанций атакуют, чем авианосцы других наций, поэтому там, и тем более, всего один заход у тебя в любом случае. Не надо там кружить, да, ничего это... Одну атаку совершил, поднимаешь другую эскадрилью. меньше вероятности потерять самолеты. Ну, что удастся авианосец достать до конца боя остается 3 с небольшой минуты. Идет захват точки С. Харбин, что-то, да, вот, ставят дымы, сам в них даже не остался. На близкой дистанции, конечно, советские авианосцы очень жестоки. Вот с этими быстрыми атаками, да, одну эскадрилью поднял, атаку сделал. Следующую, и так, туда-сюда. Главное, чтобы самолетов достаточно было. Хотя, не знаю, да, вроде конец боя, а... там еще полные эскадрили все поднимаются в воздух. Не знаю, либо он так аккуратно весь бой играл... Да, как-то вот если на глаз снаряды так летели, а нет-нет, опять одна цитаделька. В общем, я думаю, это все. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч, пока-пока.